Проб... Проблемы, в которые чаще всего люди вляпываются. Угу. Загибаем пальцы, да? Угу. Проблема номер один. Вы купили не то, что вам обещали. А так, может быть, я же пришел, посмотрел, дом стоит. Вот, вот я обещаю тебе дом, что с ним может быть не так? Что там, полдома дому не ли? Ну, мы уже об этом говорили, он может быть просто некачественно построен, вы это не проверили. Проблема номер один. Вы купили некачественный дом. Да. То есть он а, промерзает? Он разваливается, течет, продувается и так далее. Это, это, это вот первая проблема. Угу. Чтобы ее не случилось, составляем договор. В договоре прописываем, что продавец несет гарантию и в случае возникновения таких ситуаций он исправляет эти все угу. недочеты. Вторая самая распространенная э, проблема при покупке. Вторая распространенная проблема связана с тем, что э, при постройке дома были нарушены правила земельного или строительного законодательства. В самом худшем э, варианте вам может просто быть необходимо этот дом снести или его снесут за вас. То есть я расшифровываю. На этой земле строить нельзя. Было, оказывается. Вот, вы купили дом. Он замечательный, он качественно построен, он очень красив, он очень удобен. Но здесь... вам все нравится. Но когда вы его купили, вдруг оказалось, что этого дома по закону здесь строить нельзя было строить. Да. Этот дом здесь, по закону. И пришли люди. И сказали, ребята, сносите дом. Да, причины могут быть самые разные. Этот дом залез на соседский участок, здесь какая-нибудь охранная зона. Причин может быть миллион, но как следствие дом, может быть, придется сносить. То есть, мы проверяем законность постройки? Да. И соблюдение границ постройки и вообще законность постройки? Да. Хорошо, третье, третье. На что э, обращаем э, внимание, какая самая распространенная проблема номер три? Продавец не имеет права по тем или иным причинам вам этот дом продавать. То есть проблема... Сам продавец не имеет права продавать? Да. Почему? А -а -а. Я не могу продать то, что я хочу продать, у меня есть дом, я хочу продать. Право собственности продавца оформлено ненадлежащим образом. Есть ограничения обременения, не позволяющие совершить сделку или провести государственную регистрацию. Причины могут быть опять же самые разные. Он приобрел этот дом каким-то незаконным способом или у того, кто не имел права этот дом продавать и потом по цепочке начинают оспаривать, скажем так, всю историю продаж этого дома. Третья проблема, самая распространенная при покупке дома либо участка – это неблагонадежный продавец. Да. Я правильно понимаю. Причем, я так понял, что сам продавец может даже об этом не знать. Такое бывает. И такое тоже бывает, поэтому самого продавца нужно тоже проверять. И такие истории достаточно чисты. К нам приходят в основном уже с проблемой, поэтому да, с моей точки зрения, такие истории чисты. Те, у кого все замечательно, к нам приходят реже, но э, такое случается безусловно. Ну, видимо, уже потом с цветами, тротами и пилипом. Лучше с деньгами. Это само собой. Проблема номер четыре, самая распространенная. При покупке дома и участка. А я думаю, честно говоря, вот этих трех, наверное, даже вот это три проблемы, они самые э, основные. Потому что каждая из них – это целый букет под проблем. То есть они в себя включают? Ну, ну основные, есть... да. Ну вот э, тогда по земле, я бы, наверное, тогда с вашего позволения добавил, четвертое по земле. Когда вы покупаете землю в каком-то будущем коттеджном поселке, и вам обещают, что здесь будет город-сад, Нужно удостовериться, действительно ли будет, не продали ли вам, не втюхали ли, по сути, просто голый кусок земли. Mm -hmm. Я сам с таким сталкивался к нам, обращались такие клиенты, постройте нам дом. Мы вроде начинали э, шевелить эту историю, э, запрашивали. Выяснялось, что... Выяснялось, что. Люди... Сетей там максимум на один утюг. На... Вообще нет сетей. Когда-то в будущем обещали. Просто поле. Ну, вот в поле. Вот, в... вот чтобы вы не купили кусок земли просто в поле за большие деньги. Ну, легче просто пойти в какое-то поле там и просто без денег. там что... Зачем? Это все равно поле. Это нужно выяснять. Угу. Ну раз я обещал 5, то надо пятую все-таки. А, наверное, это все-таки передача денег. Ну, это касается любой сделки, не обязательно дома, да, наверное. Проблема номер пять – это все-таки передача денег, когда деньги, например, уже переданы продавцу. А сделка по какой-то причине а срывается? По какой-то причине срывается. Вот это, мне кажется, самое видно, когда вы договорились, сумму определили, деньги вы принесли условно в пакете или даже перечислили на счет. Деньги уже ушли, да. Они уже на той стороне, да. Она уже та сторона их уже успела потратить. А сделку признаем недействительной, ребята. Вот это проблема. -то. Да. Дом-то у вас забрать не проблема, он никуда не денется, да. а, а вот денежные а знаки из нет. кармана продавца уходят э -э быстро. довольно быстро, да. да. Он вроде бы и хочет их вернуть, но их нет. Ну или говорит что хочет. Да. Но и все равно нет. Значит, рекомендация передавать деньги через посредника, через нотариуса или через банк, через банковскую ячейку. Деньги передаются только в том случае, когда сделка призналась уже действительной, состоявшейся, состоявшейся зарегистрирована под... право собственности. Да. Вот тогда э, все в порядке. Если сделка сорвалась по какой-то причине, то нотариус, банк вам деньги возвращает. Все верно. Вот такой топ-5 проблем, пожалуйста, пользуйтесь. Что-то добавить по этому поводу не желаете? Нет. Я думал, что нужно добавить, будьте бдительны, товарищи, и обращайтесь к юристам грамотным, а то знаем мы тут некоторых. Да, это также не обращаться к юристам и самостоятельно проверять документы, это примерно то же самое, что заниматься самолечением, посмотрев симптомы на... В интернете, да. Да, да но это, кстати, вы YouTube же смотрите, поэтому вы, вы можете это тоже <смех> нас расценить. Как это. Но у нас есть полезные документы, в ссылке вы найдете э, прямо список тех документов, которые необходимо запросить у продавца, чтобы хоть как-то быть э, подкованным, более спокойным. Ну хотя бы самые основные вещи, чтобы самые основные проверить. Вещи, да.